Привет, мои отчаянные бойцы Семейного фронта! Сегодня я расскажу вам о том, что происходит с человеком, который решил бросить семью, почему он начинает при этом совершать абсолютно неадекватные поступки, хотя раньше не был в этом замечен, и почему в результате наступает раскаяние. Если вам что-то будет непонятно, пишите в комментариях, я отвечаю на все, даже самые агрессивные. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман Очень многие пишут в комментариях и рассказывают на консультациях о том, как странно мужчина начинает вести себя после расставания. От чего же это происходит и что заставляет человека так сильно измениться, хотя до этого он мог 20-30 лет семейной жизни не только не совершать ничего подобного, но и осуждать других людей за те поступки, которые теперь совершает сам. А развивается все по следующему алгоритму. У человека, совершившего грех, резко меняется система координат. Происходит это потому, что в прежнюю систему никак не получается уместить свое оправдание за этот поступок. Ведь раньше, до этого события, человек потому и не совершал подобных поступков так как это не входило в его систему ценностей. Когда же он своими руками разрушает семью, разрушается и прежняя система координат. И вокруг этого греха выстраивается новая. Обращаю внимание, что не просто новая, с чистого листа, а именно такая, которая могла бы гармонично вписать в себя этот грех. По сути, он берется за точку отсчета. Тот самый нолик в точке пересечения двух осей. И глядя на эту новую систему, мы можем понять, что дальнейшее движение вправо означает дальнейшее совершение грехов. А движение влево в отрицательную зону – это хорошие дела и поступки, и конечная точка там – раскаяние. То есть, если мы берем за основу эту самую модель, то раскаяние – это есть обратный процесс смены системы координат. С точки зрения религии, если после первого греха человек не раскаялся, не признал свою вину, а оправдал свой поступок, то начинает грешить еще больше. Неосознание своего греха ведет к совершению другого, и они увеличиваются, подобно снежному кому, и человек становится просто неспособным отличить запретное от дозволенного. Именно это вы наблюдаете в поведении своих бывших. Редко, но бывают случаи, когда мужчина, изменив в первый раз, сразу осознает вину за свой поступок, кается, тогда это не приводит к греховной эскалации. Во всех остальных случаях мужчина начинает творить безумство. Начинаются они с малого. Упреков к своей женщине, которых раньше не было, припоминания старых обид еще десятилетней давности, агрессия в ее сторону, в необоснованных обвинениях в измене, в плохом отношении к своим детям, родителям или родителям жены, общим друзьям и тому подобное. Потому что все эти люди уже не попадают в его систему координат. Дальше идет по нарастающей. Это и явное унижение своей жены, оскорбление, физическое насилие, отсутствие страха признаться, что у него есть любовница, а иногда даже и явная демонстрация этого с целью причинить еще больше боли. Начинаются вредные привычки, против которых он сам выступал в отношениях. Те, кто были верующими и сами ходили в церковь, перестают это делать, отворачиваются от Бога. И нередко бывает так, что даже к собственным детям в прошлых отношениях мужчина начинает относиться как к чужим. И как же это остановить? Никак. Любые уговоры после совершения человеком греха, когда система координат уже перевернута, будут восприниматься им как агрессия, потому что ваши ценности находятся в отрицательной зоне его системы координат. В том числе оставьте любые попытки воздействовать на него через друзей и родителей. Чаще всего, чтобы человек наконец-то понял, что он творит что-то не то, нужно позволить ему опуститься на самое дно. От невежества и этой грязи может излечить только горе. А когда мы испытываем горе? Тогда, когда теряем что-то очень значимое для нас. Это могут быть такие события, как смерть близкого человека, банкротство, потеря имущества и уход близкого человека. И вы, дорогие мои, сейчас находитесь как раз в стадии этого горя. И вам полезно понаблюдать за этим состоянием еще и потому, что наша с вами задача как раз и состоит в том, чтобы это горе испытывал ваш бывший. Горе от потери вас. Но как скажете вы, это же он меня бросил, с чему ему вообще печалится. Правильно, нещиго. В том, чтобы перевернуть ситуацию в противоположную сторону, и заключается смысл ваших действий после расставания. Не бегать за ним и показывать, как он нужен вам, а сделать так, чтобы вы ему были нужны. И самое главное, дать ему понять, что он вас потерял навсегда. И только с того момента, как он начнет верить в это, у него начнется процесс переосмысления его жизни, поступков, и пройдя все этапы раскаяния, система координат начнет возвращаться на место. Но вы должны понимать, что все эти ваши манипуляции с подачей на развод, выгоном его из дома, угрозы, шантажа и тому подобное, не вселяют ему веру в то, что вы никогда его не примете обратно. Он видит это в вашем поведении и точно понимает, что может вернуться в любое время. Как только у него закрадывается первая мысль, а может это навсегда, с этого начинается переосмысление им реальности. Здесь уже он другими глазами начинает смотреть на свою новую партнершу. Более критическим взглядом начинает позитивно вспоминать свои прошлые отношения. Дальше он начинает только допускать мысль, что он сделал что-то не так. До этого момента он этого просто не понимал. Со временем он уже понимает, что совершил плохой поступок. И вот тут начинается процесс раскаяния, когда он начинает чувствовать то самое горе от потери женщину, которую любил. И направление его движения меняется на 180 градусов. Обратно к вам. Кстати говоря, нередки случаи, когда сама любовница выступает в роли катализатора его изменений в вашу пользу. Мужчина сильно влюбляется в эту женщину, сильно привязывается и становится зависимым, а она его бросает или изменяет, и он испытывает ту же самую боль и горе, которую испытывали вы при расставании. И именно через эту боль он понимает, какую боль причинил вам, и его система координат, снова встает на место. Я надеюсь, что вам стало понятнее и чуточку легче. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. В ближайшее время я планирую проводить прямые эфиры, и если вы его не пропустите, у вас будет возможность получить ответы на ваши вопросы. И пусть у вас все получится. До встречи.